Украинские власти пополнить хотят и за счет России, которая почему-то должна компенсировать незалежный ущерб от присоединения Крыма. Минюст даже назвал цифру – триллион гривен. Будет стадия справедливой сатисфакции. Инструмент по аресту имущества с границы очень эффективный. На сегодняшний день у России много такого имущества в других странах. Я уверена, что это и будет рычагом, с помощью которого на Россию можно воздействовать. Постпред России при Владимир Чижов из Киева назвал перспектив. Спасибо, Хотя бы потому, получить. что решение о присоединении народ Крыма принимал на референдуме согласно международному законодательству. Так что Киеву посоветовали сконцентрироваться на своих внутренних проблемах. Их немало. От экономического кризиса и войны на юго-востоке люди массово бегут из страны. В докладе Еврокомиссии сказано, за год число попросивших убежище в ЕС возросло в 14 раз.